мопедики, я так понимаю, здесь можно взять прокат. Детские учебные лодочки, памятники человеку-невидимке. Марина Лансароте. О. Короче, Марина там, наверху, за -за запечатанная. Вот она тут начинается. Всякие Вы дорожки везде расчерчены стараются макатах, Речушка, как в Ильгуре почти Только прохватник Ой, <решит> <решит> Вот нормальный домик у чувака Шалаш рядом Одеялки там, сидела мопед есть Стул Полноценный домик Вот такая бутылькуна У нас С этой стороны выход в море на рыбалку на поехали что это, звезда Значит, не знаю 1798 год 1798 памятник непонятно чему Пучки здесь что-то похоже уже на человека страшного такого, но с проволоки с шариком вцепился Museo Д. История да. Река. А, ну короче, это история этого места Пушки там стоят Кресты Это беседочка Под старину Кто-то психанул Утопил <смех> самокат О, мечта идиота Микроводка Парусами Все как положено Дерва И памятник Камню Памятник вот. Памятник вот. вот, Я думаю, мы заброшены общем, Мы поедем я в город вижу, Яйц там, там, там, говорят, там, там, там, там, говорят, хороший ресторан 3 евро стоит ленты пайки Там все вот мало а, а, нет, это за всегда 2 всегда часа 5 евро 4, 10 евро, евро. Так, вот. only ну, На 3 дня 20, 20. Можно великий велики тут покататься Везде какие-то странные памятники Памятник, не знаю машине что ли разбиты или не знаю что такое какие-то обломки железные инопланетного вида а вот около этого здания находится хороший ренты кар где недорого можно снять маршрут джин и пашут друг друга какими-то огурцами в общем игра такая Хамон, хамон, хамон Подходишь такой И съел Вот так вот Приветочки, приветочки, Рыбки Вот это все Выбор Морские олени Морская тематика везде Это типа елка Вместо мачты, на мачте Вместо паруса Два Вместо елки мега-каккус, а это мега-вход мега ну, в общем, здесь такой дендрарюрум, за три, за <с сколько, как у вас была экскурсия, поехали за 40 евро в пустыню поплевать, да, а мы пошли, блядь, каккусов колючих посмотреть, за тысячу рублей, да, за две, за две тысячи рублей, Механизм. Это типа мельница. А вот такая. Девчонки красивые, итальянские. В общем такая. Интересно. И все больше ничего тут нету. Очень как -то. Старая мельница. Старинные русские. Мололи всяко разные мельницы Мука, кукурузная и всякая такая Кактусы, Такие да. вот, Да, всяко разных кактусов Прелесть! попадаются очень интересные экземпляры. Это вот тоже колючки-колючки. Интересно, с разбегов такой. Колючие собаки. А вот здесь, посмотрите. И руё. там руёт. Сушвайку прикольно. Там покупаться можно? Прямо. прыгать как Картусу повесим. Вулканический О, я, я, я. О, Вода прозрачная, прозрачная. Ой, вон там еще при выходе из пещерки тут тоже такие садик, засохшее дерево, террасы и такой вот мелкий. Чисто для красоты бассейн сделал. Здесь уже глубина нормальная, здесь нырять можно. Вот так вид сверху. Там вот пещера, в которой мы вышли. Здесь такой бассейн, в котором нельзя купаться. А там уже море барашки, волна, кататься-кататься-кататься. Вот здесь такой выезд, закиписк. Вот только чуть-чуть древние деревяшки. Жарят древние гвозди. Вот ну, такой микро-мунизированный толковец. Туристы шли на виндаку, замешали Сейчас будут рассказывать про динозавров. Пири-пири, вот эти же туда зайти. Es importante ver los colores, el negro, el más importante, el basalto. Justo por encima las manchas de color blanco son de las más abundantes dentro de la cueva. Esto es el carbonato de calcio que se... no son estas en la cueva no hay esta lactitas ni está lamita На этих решетках делают мясо на это. Ох, жар идет из недр. Прямо вот Здесь жарят каких-то сусликов. На адском огне. А там прямо отсюда жар идет. Entre las 9 y las 10 de la noche, la Tierra se entreabrió y destruyeron todo vestigio de Vídeo. ...que se alimentan de las partículas microscópicas transportadas por el Vídeo. ...Lichens, besides some unusual nocturnal insects, feed on microscopic particles carry... ...con weniger at 1 mm länge. No es Та туристика та туристика